Друзья, всем привет! Сегодня на обзоре, как по мне, очень интересный и перспективный NFT-проект РМРК, он же в будущем, в скором и метавселенные поэтому в этом видео попробуем кратенько пробежаться сделаем обзор на него ну и естественно посмотрим по каким ценам лучше покупать данный проект и вообще воспользоваться вот этим просадками до да, которые у нас скорее всего еще ждут в 2022 года для накопления данного токена и в будущем я более чем уверен он должен порадовать нас хорошим профитом кому данное видео может быть интересно, присаживаемся поехали а перед тем, как начать, рекомендую подписаться на мой телеграм-канал. Информацию одной из первых сначала кидаю сюда, а потом транслирую на YouTube. Поэтому присоединяйтесь, буду рад видеть каждого. Итак, друзья, RMRK простыми словами, это как конструктор лего для NFT. Это сам NFT. И он построен без обязательного смарт-контракта и без участия в парачейнах. Так как он совместимый работает с любим парачейном на Polkadot и Кусама. И он будет применяться абсолютно с каждым проектом, который будет в экосистеме э, находиться. Они уже выкатывают или выкатили версию 2.0. Э, очень интересный продукт, где NFT даже могут быть э, взаимозаменяемыми. Также здесь у них присутствует очень интересная технология, которая позволяет эти самые NFTшки, к примеру, добавлять им... Различные части, к примеру, будто это какой-то персонаж с каким-то там рюкзаком, сумкой, ему можно накинуть еще, еще какую-то кепку. Ну, в общем, здесь возможности на этой платформе, кто там очень сильно увлекается NFT для разработок, это, ну, просто площадка, поэтому рекомендую к ней присмотреться, если особенно вы увлекаетесь NFT и, и ну, их разработкой. У них, естественно, уже есть свой marketplace, Ingular называется. И здесь вы можете ну, распространять, продавать свои фетишки за Кусаму, к примеру. То есть такой marketplace можете полистать, посмотреть, может что-то надо там, прикупить кому. Также, кто участвует в проекте Subsocial, нам тоже давали -то баннера, картинки. и вот кошелечком выбрать сеть кусама подключиться выбрать кошелек нажать U-Space, видите вот инфатишка у меня вот, вот такая птица есть ну, баннер и в коллекциях тоже вот такая есть картинка это то что касается маркетплейса э, Дальше давайте перейдем на market кап, что мы здесь имеем. Давайте обновим страницу. Имеем мы практически 20 долларов. Цена сейчас токена. Рыночная капитализация 187 миллионов. Циркулирующий э, максимальный объем 10 миллионов токенов. Циркулирующее предложение сейчас 9 с половиной. 5 процентов, как говорит команда, э, у них осталось и они будут разблокированы в течение двух лет. Мне очень нравится такая история, когда вот 10 миллионов, все очень понятно. Кстати, у них нет инфляционной модели, наоборот, есть дефляционная, которая идет в стоимости, которая идет в уменьшение количества токенов. И здесь нам считать, да, очень хорошо, вот 10 миллионов токенов, если рыночная капитализация 10 миллионов, токен 1 доллар. Если вот как сейчас, практически 200 миллионов, то токен, соответственно, стоит 20 долларов. Будет капитализация, там 1 миллиард, токен будет стоить 100 долларов, 10 миллиардов – 1000 долларов. Будем надеяться, что в обозримом будущем 3-5 год, может, мы такую капитализацию увидим, и токен нас порадует хорошим доходом. Что здесь? 89 миллионов токенов у них был роздан первоначальным покупателям яиц канареи. Так как частных или публичных продаж, как они пишут, РМРК не будет и не было. Канарей – это тоже их продукт, который они придумали. И здесь, да, продавали. К сожалению, я упустил этот момент. Что-то, не знаю, вот, вот мимо меня эта вся история прошла. И вот эти четыре яйца в зависимости, они продавались за КСМ, собирались, да, там деньги. И вот э, были серии там «Лимитед», Фаундер, и, по-моему, там минимальная покупка яйца, самая дешевая была 2 ксм, ну и максимальная 200 или больше ксм. И Что самое интересное, за вот эти яйца вам еще давали токены rmrk пропорционально и сейчас вот если брать по цене которая есть сейчас то вы эти яйца получили не то что бесплатно а вернули к сами еще многократно и плюс вот эти яйца они будут для держателей нести какую-то пользу фишки плюшки в различных проектах которые будет в экосистеме кусама и полкодот в том числе может даже какие-то будет нести дополнительные возможности для стейкинга в том или ином DeFi Hub. Е. Ну, в общем, посмотрим. К сожалению, прошел мимо. У меня вот эта раздача, но ничего страшного. Там, что самое интересное, вот этих яиц, когда будут там вылупляться вот эти птички, да, здесь вот если есть каталог, в самой сети можно выставлять вот свои там... Картинки, да, и путем люди, когда будут реагировать на различного рода смайлы, которые там были, они меняют характер и саму птицу, да, саму картинку, то есть вот, что здесь тоже очень примечательно и очень классно. То есть какие эмоции вы добавите, такая ваша приблизительная инфетишка и будет. Ну, совсем очень крутая история на самом деле. Также их токен будет применяться для governance, это управление. Будет стейкинг, естественно. И они планируют, я так понимаю, в конце 2022 года, в четвертом роде квартале, запустить свою метавселенную вот она вот такая приблизительно там будет то же самое строите покупаете дома недвижимость бигборды реклама я думаю вся эта история уже вам знакома и токен как они пишут будет очень сильно задействован здесь и будет применим именно в большей степени в метавселенной поэтому я решил приглянуться к данному токену и если мы сейчас Посмотрим на РМРК, почем я цена. Я буквально вот два дня назад брал по 15 долларов. Маленькую часть, совсем чуть-чуть. На 20% выделенных средств для этого токена. И мы получили очень хороший вчера импульс. Да, весь рынок вырос, биткоин вырос. ну Соответственно и данный токен тоже вырос. Уже торгуется э, по цене в районе 20 долларов. Так когда же покупать? В принципе на долгосрок, если вы берете, я не знаю. Вы можете из рынка взять. Но вы должны понимать, что мы все-таки перешли, скорее всего, в медвежью фазу, и мы еще можем спускаться. Поэтому брать сейчас или не брать, вы решение принимаете самостоятельно. Я же сказал, и маленькую часть взял на 15 долларов. Для меня еще интересная цена будет, когда биткоин сходит в район 30 долларов, где-то... 10 долларов по 9 подобрать еще на какую-то часть и когда bitcoin если пробьет там 2928 и пойдет туда в район 20 где-то 25 я думаю данный токен мы увидим в районе 5. Восьми это будет как глобальное такое дно, и где будет стадия накопления, от чего я жду уже очень хороший рост, потому что эмиссия очень маленькая, 10 миллионов. инфити они делают крутые, площадка возможности предоставляет очень крутые и они номер один в экосистеме Polkadot и Kusama, поэтому я от них ожидаю очень хорошего роста и плюс запуск в конце года в метавселенную, это тренд позволяет мне как минимум рассчитывать на то, что токен как минимум повторит вот этот хай 60 долларов, но я рассчитываю как минимум на 100, а то и выше. Поэтому если мы здесь наберем какую-то среднюю позицию, у нас средняя цена выйдет в районе 8-9 долларов, может 10, то сами вы понимаете какой это процент доходности мы можем получить на следующем бычьем забехе. Данный токен, я, в принципе, рекомендую к нему приглядеться. Вы решение обязательно принимайте самостоятельно. Изучайте обязательно еще несколько альтернативных точек зрения. Будете ли вы присматриваться к данному проекту и планируете ли покупать данный токен или нет. Будет мне интересно почитать в комментариях под видео. Это пишите обязательно. Ну и не забывайте подписываться на YouTube канал. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. А на этом у меня все, друзья. Всем желаю удачи, всем профита, всем пока.